Дух пророчества. Том 2. Предисловие ко второму тому. Когда издатели опубликовали первый том этого труда, то поняли, что этим они восполнили давно испытываемую христианским миром жажду изучить тему, представляющую большой интерес для христианского разума, отношения Сына Божьего с Отцом, его положение на небесах, а также падение человека – и посредничество Христа между ним и его Создателем. Во втором томе автор с новым увлечением продолжает раскрывать тему миссии Христа, о которой свидетельствуют его чудеса и проповеди. Читатель обнаружит, что эта книга оказывает неоценимую помощь в усвоении уроков Христа, изложенных в Евангелиях. Как писатель и оратор, освещающий вопросы религии, Автор трудился на благо общества более 20 лет. Получив особое просветление Духом Божьим в изучении Писания и помощь в своей работе в качестве духовного наставника, она достаточно компетентна, чтобы представлять факты жизни и служения Христа касательно Божьего плана искупления человечества и на практике применять уроки Иисуса к простым жизненным обязанностям. Одна из самых приятных особенностей этой книги – простой и понятный язык, которым автор излагает мысли, искрящиеся истиной и красотой. От издателей 1877 года.